ВВС Украины все-таки могут обзавестись многоцелевыми истребителями F-16, о чем в Киеве мечтают последние несколько лет. Как сообщают зарубежные СМИ, предложение об этом сделала компания-производитель Lockheed Martin, которая готова предоставить самолеты, новые или БУ, с учетом пожеланий заказчика. Решение явно политическое, последовавшее вслед за заявлением президента Джо Байдена о возможности вступления Украины в НАТО, Каковы же будут последствия появления возле российских границ эскадрильи американских соколов? По данным специализированного издания Defense Block, Соединенные Штаты готовы помочь украинским ВВС в обновлении своего авиапарка. Украина стремится модернизировать свои военно-воздушные силы. В этой связи предложены самолеты F-16 Block 70-72, которые позволят ей провести такую модернизацию в оптимальном варианте. Военно-воздушные силы Незалежной сегодня находятся в состоянии системного кризиса. Следует отметить, что в свое время именно американцы помогли в ускоренном разоружении этой бывшей Советской Республики, которой по наследству достались огромные запасы вооружений и развитая военная инфраструктура. Так, при их активном содействии, Киев избавился от собственной дальней авиации, стратегов Ту-160 и Ту-22. От прежних 1100 самолетов осталось чуть больше двух сотен, включая фронтовые бомбардировщики Су-24, легкие фронтовые истребители МиГ-29, истребители-перехватчики Су-27 и штурмовики Су-25. При этом большая часть из этих самолетов небоеспособна из-за значительного технического износа. Комплектующие для ремонта из России не поставляются, а возможности самостоятельно произвести новые у незалежной просто нет. По сути дела, ВВС Украины рискуют просто по факту прекратить свое существование, окончательно выработав ресурс имеющейся авиатехники. Нельзя сказать, что в Киеве этого не осознают. Там уже давно прицениваются к американским самолетам не только к F-16, но и даже к F-35 и ф 22 Правда, все понимают, что современные самолеты нищие Украине не по карману, а благотворительностью в США никто заниматься не будет. Тем не менее, компания Lockheed Martin предложила истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon для ВВС Незалежной. Если украинские власти согласятся, они поставят себя в непростое положение. Во-первых, американская авиатехника, даже бывшая в употреблении, достаточно дорогая. В свое время США пытались всучить болгарам 8 штук F-16 по цене в 1,26 миллиарда долларов. И это далеко не все траты. Возрастные истребители еще придется регулярно ремонтировать, покупая запчасти у компании-производителя. Полетный час такого самолета обходится дороже, чем у советского истребителя. Ах да, вооружение, все эти ракеты и бомбы тоже придется приобретать у американских партнеров. Во-вторых, невозможно просто так перейти на эксплуатацию зарубежной боевой техники. Также придется перестроить под них всю инфраструктуру, ангары и прочее. В-третьих, еще придется прилично потратиться на обучение пилотов и всего обслуживающего технического персонала. Вероятно, в данном вопросе Украине придется обратиться за помощью к Польше, где в составе ВВС мирно сосуществуют американские F-16 и советские МиГ-29. В результате получается довольно сомнительная история. Варшава, имеющая активно развивающуюся экономику, может себе позволить подобные эксперименты, но для Киева переход на американские истребители рискует превратиться в очередную финансовую черную дыру. Кроме того, есть вопросы к целесообразности такого перевооружения. Мы не будем огульно охаивать F-16, этот истребитель четвертого поколения представляет собой серьезный боевой самолет. Но давайте будем реалистами, даже пара десятков американских «Соколов» никак не сможет переломить расклад сил в небе при противостоянии Украины с Россией. Весовые категории слишком несопоставимы. А против кого, если не против нашей страны, вообще будут закупаться такие самолеты? Сделка по приобретению F-16 Fighting Falcon будет иметь не столько практическое, сколько символическое значение. Киев в очередной раз докажет свою лояльность Вашингтону, а также готовность переводить свои вооруженные силы на стандарты НАТО. Опасна сама эта тенденция. Так, еще в 2019 году о желании Украины купить ударные вертолеты АХ-64 «Апача», истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon и противоракетные комплексы MIM-104 Патриот писало специализированное издание Ukrainian Military Pages. И вот от слов стороны начали переходить к делу. Кроме того, Киев уже прикупил у Турции партии ударных беспилотников Байрактер тб ТБ-2», а также договорился о строительстве на турецких верфях четырех корветов типа Ада для нужд в МСУ. Шутки шутками, но Украина постепенно наращивает свой наступательный потенциал и все сильнее превращается в антироссийский военный плацдарм Североатлантического альянса. Какую цену в итоге заплатит за это сама незалежная в США никого не волнует.